Да его походы. Помогите! Помогите! У тебя что с ней интрижка? Нет! Нет! Нет! Нет. Не смогла оказать первую помощь. Ты кого-то убила? Нет. Ты никто, понимаешь? никто! Мне сейчас нужна твоя поддержка, чтобы ты был на моей стороне. Мне, очень, мне кажется уже неэффективным. Будь человек меня миг помнимать, может умереть. Алтен Чакья Брдан Тартек, жана Шемби, Чанабей Шемби Гундеру, Джир -да, Биринчи каналдан Дангори